Всем привет, дорогие друзья! Сегодня мы будем вести разговор о том, как поднять прокси на своем компьютере, если у вас динамический IP. Расскажу, как можно сделать из динамического IP несколько прокси на одной виртуальной машине. Допустим, у вас динамический IP, оптоволокно, и вы хотите поднять свои прокси и использовать уже в дальнейшем. И... Здесь мы будем сейчас поднимать не один прокси со своего динамического IP, а несколько. У меня удалось на одной виртуальной машине поднять три прокси, которые различались совершенно первым актетом и уже были с разных э, сетей. Провайдер один, Ростелеком. У меня в дом заведен, э, заведено оптоволокно от провайдера Ростелеком. Провод подключен непосредственно в роут, роутер TP-Link. Там проброшен настройках мост и уже от а, лана, на котором настроен мост, уже проброшен провод на а, мой нетбук, ну, на компьютер, не, здесь нет разницы. И уже а, на виртуал боксе у меня а, установлен Linux цента семерка и там уже мы будем поднимать прокси непосредственно а, с динамическим IP. Ну, вы сейчас все подробно и в дальнейшем увидите. Довольно-таки интересная тема. А, нашел один ответ в интернете по запросу, как сделать прокси из домашнего компьютера с динамическим IP. К сожалению, здесь ответа нету. Где на лабе? Ну, вот, возможно, после этого видео я ему отвечу, как это можно сделать. Человек спрашивает, спрашивает как сделать прокси из домашнего компа с динамическим IP. Uh, ну что ж, начнем. Uh, для начала нам нужно, как я сказал, настроить uh, сеть, сначала пробросить все провода, а в дальнейшем уже uh, настраивать, устанавливать uh, виртуальную машину операционной операционной системе uh, Linux uh, CentOS 7 и дальше уже будем двигаться. Сейчас я подключился к, uh, непосредственно на этом компьютере, на котором сейчас записываю видео, подключен провод оптоволокна. Также подключен по Wi-Fi. То есть через роутер у меня также идет раздача интернета и по проводу. Сейчас у меня в настройках. Сейчас посмотрим 12. Вход в роутер. Админ, админ, TP-Link. И в настройках сетевого настройки сети а и здесь вот такая вот есть вкладка настроен мост настроен мост на порт 4 lan 4 также можно настроить на двух портах lan 3 lan 4 но ну, сейчас мы будем рассматривать только один если у вас другой роутер то можете найти как сделать тип соединения мост режим соединения мост или еще один вариант просто-напросто напрямую подключить провод оптоволокна на ваш компьютер, на котором вы будете настраивать виртуальную машину. Так, пойдем дальше. Теперь что хочу сказать: VirtualBox обычный. Здесь уже у меня установлена машина. В предыдущих видео я записывал о том, как поднять мобильные прокси. И на примере этой же виртуальной машины, Мегафон, мы будем сейчас поднимать прокси с динамическим IP. В настройках здесь, в настройках сети, у меня настроено 4 адаптера. Включить сетевой адаптер. Также тип подключения сетевой мост. Имя здесь у нас Wi-Fi. А здесь непосредственно соединение уже наша сетевая карта Realtek дополнительно здесь э, неразборчивый режим разрешить все везде э, отличаются только у нас mac адреса то есть четыре виртуальных сетевых адаптер настроена нажимаем ОК и запускаем виртуальную машину запустить сейчас э, центр семерочка у нас запустится и мы подключимся через SH-клиент после SSH, чтобы нам легче было, удобнее настраивать маршрутизацию. Как раз мы сейчас рассмотрим, как настроить именно маршрутизацию. Это основная проблема, с которой мы столкнемся. То есть нам нужно настроить маршрутизацию на нескольких IP-адресов. Чтобы они одновременно работали и одновременно мы могли на них поднять прокси. Так, пароль root. Вернее, логин, а пользователь, а пароль 1, 2, 3, 4, 5. Так, если мы посмотрим, проверим, теперь он, какие у нас IP-адреса он выдал. ip А, набираем команду. И видим, что у нас здесь, к сожалению, здесь не работает ролик. Надо сейчас зайти на подключиться к САШ, и там увидим все адреса. но ну, здесь у нас мы видим 4 адреса и все из одного диапазона, как я вижу. А, так, на данный момент у меня две виртуальные сетевых карты, два интерфейса ENP0S3 и ENP0S8. Также мы видим кольцевой интерфейс. А, так, и видим то, что у нас Выдались IP-адреса из разных сетей. Здесь адрес 92 начинается, первый актет. Здесь 95 первый октет. Это самое важное. То есть у нас в рамках одной виртуальной машины у нас создалось, создалось два интерфейса с разными IP-адресами и с разными сетями это очень важно и я раза 3-4 пом перезапускал сетевое оборудование вернее виртуальную машину для того чтобы добиться чтобы адреса у нас выдались из разных сетей это очень важно потому что именно непосредственно разные сети при таких при таком раскладе мы можем настроить сразу прокси именно на два адреса. Ну что, поехали дальше. Мы видим, что у нас имеются два IP-адреса. Теперь подключимся по SH-клиенту по одному из адресов. Проверим, какой из них сейчас залогинится. По какому мы подключимся. Первый адрес 9249177.80 Попробуем залогиниться. Пароль 12, 12 Нажимаем логин, да, подключаемся по SSH, и теперь нам будет здесь удобно работать непосредственно они а не, а не вот в этой виртуальной машине. Через SSH клиент подключились, также можем проверить здесь нашу информацию по IP-адресам. Как видим, все то же самое. Все что теперь что нам нужно сделать, теперь нам нужно настроить маршрутизацию. Проверим какой сейчас IP-адрес у нас выдает машина Linux это операционная система цента 7 не проверим какой IP адрес сейчас у меня просто на компьютере на в браузере без виртуальной машины операционная система здесь windows 95 71 202, 202 уже мы видим то что отличаются они от наших IP адресов 92 95 та же подсеть что и здесь видим что IP адреса уже разные на виртуальной машине они уже другие это нам на руку, это нам как раз и необходимо. Так, проверим, какой у нас IP непосредственно здесь. Так, для этого забьем команду по проверке IP адреса. Сейчас я секунду найду эту команду, вот это, Копировать. И проверим. Да, вот выдали, выдался у нас адрес. Как раз адрес, который находится на первом интерфейсе. То есть он сейчас у нас основной и метрика здесь, я, я так понимаю, она здесь меньше. Из-за этого он основной. Так, и нам нужно теперь настроить маршрутизацию, чтобы у нас адреса пинговались э, и видны были в интернет. А для этого проверим сейчас одну команду, я забью. Так, вот эта команда, здесь только поменяю непосредственно свой IP-адрес. В нашем случае вот этот адрес так вставить и попробуем пропинговать на доступ к сайту google.com именно с этого адреса нажимаем enter как видим у нас пинги пошли это очень нас радует останавливаем Ctrl+C. c и теперь то же самое сделаем со вторым адресом 95 95 так немножко не сюда Сотрем старый адрес и вставим сюда. Попробуем пропинговать. Как видим, у нас пинги не идут. То есть, этот IP-адрес сейчас не виден снаружи. Сделаем у настройки маршрутизации. Для этого нам нужно забить одну команду и потом настроить маршрутизацию. Для этого нам нужно сначала создать таблицу маршрутизации. Сейчас посмотрим, что у нас имеется в таблицах, и дальше будем работать. Копернем путь, открываем э, непосредственно э, файл с э, маршрутизацией RT-Table. Через редактор Nano я привык работать, нажимаем, набираем Nano, shift Insert, enter. Как видим, здесь таблица маршрутизации у нас не настроены, и сейчас мы сделаем настройки. Добавим здесь записи, можем добавить непосредственно вот сюда, прям сразу вот это значение. Или выйдем с документа и добавим две таблицы маршрутизации. Как раз первая таблица маршрутизации для первого адреса, и вторая таблица для, второй, для второго адреса. Копируем и Нажимаем, нажимаем Enter. Теперь, если мы проверим э, текстовые документы RT-Table, то увидим, что у нас здесь добавились две э, таблицы т 1 и т 2 Это нам пригодится. А сейчас мы можем уже настроить прокси на первом адресе. Он у нас доступен извне. Вот на этом адресе сейчас уже будет работать прокси. Но нам нужно, чтобы прокси работали непосредственно с двух адресов в рамках одной виртуальной машины это очень здорово мы потом можем масштабнуться создать вторую виртуальную машину добиться чтобы у нас были адреса из разных сетей и после этого настроить уже прокси и на другой виртуальной машине тем самым мы можем и раздуть из основного соединения с динамическими IP несколько прокси из разных сетей в рамках одного, одной виртуальной машины нельзя создать прокс из одной сетки. То есть, если у нас адрес, как вот в видео до этого, я нажал на паузу, нам здесь выдалось, выдались IP-адреса на четырех интерфейсах. Сейчас у нас два интерфейса, и они были все из одной сетки. 92, по-моему, там или 95, 95, 95. При таком, при таком раскладе у нас ничего не получится. Это очень важно, чтобы у нас адреса были из разных сеток. Это выдается на лету. То есть сетевые подключения сами автоматически выбирают IP-адрес, и мы не можем здесь сделать статический адрес, то есть он выдается автоматически по DHCP. То есть вот сейчас я немножко здесь помучился, немножко изменил сетевые соединения. На данный момент у меня здесь два интерфейса, но этого в принципе и достаточно. Из четырех интерфейсов у меня дости я достигал то, что у меня было, было три адреса и четырех интерфейса три адреса из разных сеток. Так, ну ладно, мы немножко <coughs> дальше продолжаем. Все, мы создали таблицы маршрутизации 2. Теперь нам нужно настроить и разграничить каждый IP-адрес, повесить на свою а, таблицу. Так, создать маршрут. А, так, для этого нам нужно забить команду. Вот эту команду берем и -list table забиваем, нажимаем. Сейчас немножко окно раздвину нажимаем enter как нам нужны вот эти вот данные дефолт я шлюз по умолчанию и наши сети вот эти вот два по четыре строчки мы копернем и заменим и вставим вот сюда сейчас я вам покажу где где-то я здесь уже редактировал вот здесь заменим Здесь вот я как раз вот настраивал до этого у нас, смотрите, здесь выдалось 4 интерфейса, я настраивал на, на операционной, вернее на виртуальной машине. Здесь выдалось у нас, смотрите, раз, два и три адреса из разных сеток. Вот эти вот адреса. Вот эти, вернее, вот здесь, вот они адресы. Вот адреса 1, 2, 3 IP-адреса. И 4 адреса, из них три уникальные, из разных сеток. Соответственно, я настроил три прокси Сейчас мы поменяем вот эти все данные на наши. Нажимаем "Вставить". Так, здесь мы видим, это наша, наш адрес сети. А, это дефолт шлюз по умолчанию. А, здесь наша IP-сети. Первая и вторая сеть. Соответственно, нам нужно еще сюда скопировать сами ip адреса Их можно скопировать с команды а Мы уже вводили. Здесь узнаем IP. А интерфейс от первого интерфейса ENP0S3. У нас адрес вот такой тоже вставим сюда. И второй интерфейс. А второй адрес на втором интерфейсе ENP0S8. Тоже копируем и вставляем вот сюда. Два адреса. Также скопируем имена интерфейсов. Нам они тоже пригодятся. И S8. Он тоже нам пригодится при, сейчас при настройке. Вставить. Так, теперь мы создадим две таблицы маршрутизации, вернее, два маршрута по умолчанию. Так, здесь первые четыре строчки для одного IP-адреса и две, четыре строчки для второго IP-адреса. Также сразу здесь поменяем интерфейсы. Здесь у меня уже NPS 03, 03 и есть здесь S8. Все правильно. Здесь нужно поменять нам IP-адреса, шлюзы и так далее. Так, здесь у нас эта сеть. То есть копируем вот это содержимое, копировать и мы вставляем вот сюда. Вставить, меняем также здесь. Вставить. А потом нам нужен IP-адрес. Вот этот от интерфейса ENP0S3. А здесь вот меняем IP-адрес, вставить. И здесь IP-адрес меняем, вставляем. Меняем также здесь IP-адрес. Вставить. И меняем уже шлюз по умолчанию, который вот этот. Копировать. И меняем шлюз по умолчанию. Так, вставить. Все, первые настройки у нас готовы для первого адреса. Делаем все то же самое для второго адреса. Копируем IP-сети для этого интерфейса. ставить. Сам IP адрес. И здесь меняем IP адрес. Ставить. Также меняем здесь шлюз по умолчанию. Это вот этот вот. Так, так, так. Дефолт две. Вот этот смотрите внимательно не перепутайте. копируем и меняем здесь шлюз по умолчанию вставить то есть мы сейчас делаем ручные настройки настройки то есть вручную а после этого это все можно автоматизировать скриптом сейчас мы рассматриваем чтобы вам было все понятно копируем 4 строчки для первого ip адреса вставляем нажимаем enter чтобы отработала последняя команда копируем и строки для второго IP-адреса. Так, Т3, Т3, Т3. Так, к сожалению, здесь я не успел переделать. Т3 у нас таблица маршрутизации, только 2. Т2. Копировать. Вот здесь не ошибайтесь, тоже я ошибся. Не знаю сейчас, как все это сработает, но думаю, все сработает. Так, проверим. Пинг. Второго адреса у нас первый, пинг, первый адрес не пинговался на сайт Google, а вот второй должен сейчас пинговаться. Но мы, возможно, что-то сделали сейчас неправильно, и, возможно, он не пропингуется. Первый адрес копировать также у нас пингуется на Google. Как видим, пинги идут, они до этого шли. А вот второй адрес нам нужно проверить. Вот она, IP-адрес копировать. и посмотрим панпингуется ли он так как видимо пинги пошли мы настроили маршрутизацию теперь нам можно уже настроить конфигуратор 3 прокси проксируем мы используем прокси сервер 3 прокси так что поехали у меня уже здесь есть основные настройки уже здесь установлен 3 прокси cfg у меня есть конфигуратор так у cr local 3 прокси cfg так вот он конфигуратор здесь у нас сейчас надо поправить по-моему здесь кронки -e у нас запущено. до этого я запускал запущены процессы сейчас посмотрим как это все убрать так, да, надо отключить вот эту задачу. Это для 3G-модема она была. Отключим. Она мне, нам не нужна. Она здесь выполняется. Здесь перезагрузка модема. Сейчас мы не а, используем это все. Ctrl-X. Так, и вернемся к конфигуратору. Так, здесь у нас изменим... Port. Так, сейчас добавим еще одну строчку для второго адреса для второго прокси. Здесь изменим порт на 8001, допустим. И заменим входящие и исходящие IP адреса на наши. Так, для этого из памятки. А так, вот первый наш адрес копировать Заменим входящий IP вставить. Исходящий. Он же. Так, и второй же самое. Второй IP-адрес копировать. Второй прокси. Вставить. Вставить. Так, все. Мы настройки сделали. Разные порты, разные. А, два IP-адреса. Два прокси у нас получится. Сохраняем документ. Теперь нам нужно запустить наш конфигуратор к следующей командой. Копировать. Запускаем наши три прокси. И Теперь мы можем уже проверить то, что как в браузере, как они себя покажут. Открываем Mozilla Firefox, заходим в настройки, дополнительный раздел настройки сети. И здесь добавляем наши IP адреса и порта. Как видим, наш первый IP адрес скопировать, вставляем и порт 8000. Нажимаем ОК. Набираем сайт по проверке IP-адреса. Как видим, IP-адрес у нас работает. Наша анонимность 100%. IP-адрес, соответственно, вот такой, который мы и задали в настройках уже самого 3-прокси. Так, и мы добились сейчас, у нас есть а, прокси. То есть у нас, смотрите, один интернет-провайдер, у нас один, один IP динамический, из него мы уже сделали два адреса. Первый адрес вот такой, 177.8, и основной мой IP-адрес, также давайте на входе, чтобы вам было интерфейс более понятный, с тем самым входе, откроем входе и узнаем наш IP адрес вот такой 202 95 71 202, 202. то есть это основной э, браузер на просто на, на операционной системе windows а на этом же компьютере как вы поняли виртал бокс и там у нас уже другой IP адрес хотя подключение одно и то же 202 202 здесь у нас 92 49 178 то есть совершенно другой IP адрес соответственно сделаем настройки мы же два прокси настроили, соответственно, мы копернем здесь и еще один IP-адрес. Также уже порт 8001, Ставить 8001, окей, это оставим, откроем, для наглядности откроем другую вкладку и увидим, что у нас здесь совершенно другой IP-адрес. Анонимность 100% Ростелекома и ДНСки от Ростелекома. 95, 49, 178, 95, 71, 149. То есть 3, 2 прокси и один IP от основного соединения. То есть это соединение в принципе одно и то же. Просто одно, один IP-адрес у нас выдался на... То здесь, смотрите, анонимность 90%, а на IP-шниках, которые мы подняли, здесь вот все по 100%, ваша анонимность по 100%. Отличие. Здесь, вот смотрю, Оренбург, местоположение Федерации Оренбург, Бузулук. Здесь, вот смотрите, выдало мое местоположение, город мой, где я сейчас живу, Бузулук. Здесь вот показал то, что Оренбург. А вот на основном на основной операционной системе вообще написано «Новотроицк». 95. То есть, суть этого всего видео в том, чтобы... Так, видео записывается. Да. Суть в том, что мы из одного соединения, соединения, из одного динамического, вернее, соединения с динамическим IP-адресом можем создать, по сути, очень много IP-адресов из разных сеток. Ну, Возможно, даже из одной сетки, но тем самым оно IP будут совершенно разные, как вот, допустим, здесь 95, а здесь тоже 95, но уже второй октет разный, 71, как мы видим, а здесь а, ну тоже 71, третий акт разный, 149, 202. То есть из разных 22 подсетей у нас выдались IP. А это здесь вообще другой IP у нас 92. Также 178 бывает, это в зависимости от того, как у нас в сетевой настройке какие примут ip адрес Динами... тоже также они автоматически принимаются по Dash дэш так и что хочу еще сказать вы можете создать и кто вам мешает вы можете создать еще 5 или 6 7 или 10 может даже 20 виртуальных машин и также поднять до максимум до 4 здесь вот в настройках до 4 адаптеров можно виртуальных адаптеров создать но я думаю что автоматически вы не сможете получить разные разные адреса вернее не разные адреса а с, чтобы были сетки разные только возможно некоторые совпадут но вот сейчас я настроил здесь вот настройках сети которые на виртуальной машине где мы сейчас работали здесь сейчас у нас в сети два адаптера активных и здесь я указал тип адаптера десктоп здесь сервер но это вообще по-моему не влияет как тип адаптера можно здесь также десктоп поставить и все будет в норме главное добиться чтобы ip-адреса были из разных сеток при этом в этом случае вы можете настроить маршрутизацию и добиться чтобы ip-адреса с разных интерфейсов опинговались и были видны извне вот такие вот интересные пироги тема интересная Довольно таки, потому что сейчас серверные прокси они не очень хорошо работают, а вот эти вот прокси, которые сейчас я поднял два прокси, они считаются residential, то есть жилые прокси, они у них там жилой DNS и, соответственно, они более лояльны к ним более лояльно то есть соцсети они, я так думаю, они намного качественнее получились. Если есть вопросы, задавайте в комментариях, пишите в ВКонтакте, в социальной сети, также выходите в Телеграм, у меня есть контактные данные Телеграм. Задавайте вопросы, я на связи, пока-пока.